Андрей Отшокон, заместитель председателя фракции ХдС и координатор за межобщественное герман российские отношения. президент, позвольте мне задать вопрос по, по, по всем соотношениям между Россией Союзом России. В чем заключается важнейшая цели во время предстоящих äh, переговоров по äh, соглашению по операции между Россией и Европейским Союзом поставили себе äh, цель до 2020 года. Года, от 50 чтобы от 50 до 70% процентов населения могло представить акционерному классу. Видите ли вы здесь возможность того, чтобы Европейский Союз сыграл поддерживающую роль? Широкий, средний класс, естественно, должен идти в одновременно и с гражданским обществом, сотрудничество, сотрудничеством, границы, преодолящее границы с гражданском обществе. Возможно ли они, на, на ваш взгляд, что вы можете лично сделать для того, чтобы еще больше расширить контакты человеческие между жителями России и жителями стран Европейского Союза? Господин Шопенков, я хотел сказать, что я готов делать все, что от меня зависит, для расширения такого рода контактов. В том числе и наш с вами сегодняшний разговор направлен именно на это. Что же касается целей, Конечно, мы заинтересованы в стабильных, полноценных, устойчивых отношениях с европейским сообществом, с Германией. И э, я, как человек с юридическим стилем мышления, не могу еще раз не подтвердить, что без надежной правовой основы это все равно не имеет перспектив. Да, конечно, мы друг от друга никуда не денемся. Мы все равно находимся рядом, у нас общеевропейский дом, Одни и те же во многом исторические ценности, одни и те же проблемы. Но надежная правовая основа, она крайне важна. И то, что мы сейчас выходим на новый договор о сотрудничестве и партнерстве с европейским сообществом, это крайне для нас важно. Я надеюсь, что в ближайшее время, в том числе в ходе... Саммита, которое состоится в Ханты-Мансийске, мы сможем окончательно утвердить рамки такого рода соглашения. Что же касается развития нашей страны, я действительно неоднократно говорил и готов засвидетельствовать еще раз и в этом зале, я не вижу перспектив развития нашего государства без формирования мощного среднего класса. Да, у нас есть очень крупные компании, Многие из них сегодня известны и здесь, в Германии, потому что это реально центральные игроки в европейской, в мировой экономике. Но это все-таки компании, которые, определяют даже экономический строй, не охватывают значительной части населения. А улучшить качество жизни людей, улучшить стандарты жизни, можно лишь вовлекая их в бизнес – создавая им возможность для занятия собственным делом, занятия предпринимательством, возрождения того, что является вот такой предпринимательской жилкой, что, к сожалению, на протяжении десятилетий вытравлялось в прежние годы. И это очень важная и действительно амбициозная цель. Но мы обязаны сделать все, чтобы наши граждане были готовы к занятию предпринимательством и в конечном счете были созданы условия для того, чтобы к среднему классу относилось приличное количество людей, живущих в Российской Федерации что же касается общегуманитарных элементов то совершенно очевидно крайне важно, чтобы обмен осуществлялся на уровне гражданского общества не только в форме диалога элит потому что это и раньше было Элиты могут встречаться, спорить до хрипоты, целоваться, но от этого ничего не меняется. Надо, чтобы ткань отношений включались гораздо более широкие слои наших народов, чтобы были постоянные обмены. Вот мы только что говорили на эту тему с господином федеральным президентом. Молодежь должна встречаться, общаться. Общаться и лично, общаться по интернету, ходить на футбол. Вот это и есть единое гуманитарное пространство. И если мы создадим такое пространство, то тогда у наших отношений самое светлое будущее. Фрида. Большое спасибо. Я вижу, что очень много желающих. У нас где-то восемь минут, так что, пожалуйста, прошу очень коротко ваши вопросы задавать, господин Бекман. Верфет Бертман, я являюсь координатором по вопросам науки и образования в рамках петербургского ген... диалога и заместителем генерального секретаря Германской службы экономических обменов. Господин президент, во время командировки или поездки в Штайнлэр в Москву в том, говорили о концепции партнерства в вопросах модернизации, особенно что касается вопросов здравоохранения. Вы в своем выступлении еще до назначения как кандидат в президенты в Академии народного хозяйства, правительстве Российской Федерации говорили на темы демографического развития, обратили большое внимание на это. Сегодня вы еще раз говорили о значении права, вы также говорили о значимости таких вопросов, как сериологистика и так далее. Вот для нас встает вопрос, можем ли мы ожидать вашей поддержки, чтобы скажем, до петербургского диалога осенью этого года. Конкретная дата пока еще не ясна. Что значит осенью у нас будет конкретная концепция сотрудничества, в том числе, включая вопросы обмена, чтобы как можно быстрее здесь получить конкретные результаты. Спасибо. Спасибо, это очень хорошая тема. Я действительно некоторое время назад начал заниматься демографическим проектом в нашей стране. Проект этот абсолютно уникальный, потому что он нужен нам, как воздух. И нам, я думаю, что и вам тоже. И очень многие вызовы, с которыми сталкивается сегодня европейская цивилизация, абсолютно похожи. Вот снижение численности населения, которое в силу известных причин происходит в нашей стране, происходит и в других странах, в странах Европы. И нам необходимо с самого начала было создать систему мотивации к тому, чтобы демографическая ситуация менялась, чтобы наши люди с удовольствием создавали семьи, рожали детей. Это очень тонкая сфера. Мы с вами понимаем, что иногда и деньги в этой сфере не работают, особенно в тех ситуациях, когда уровень жизни уже достаточно высок. У нас он пока не так высок, как в Германии, и поэтому мы, используя ряд идей, решили, что необходимо простимулировать семьи к новым рождениям. И стали развивать такую идею, как материнский капитал. Что это такое? Это такой грант, который получает женщина в случае, если она рождает второго и последующего ребенка. Этот грант по нашим российским меркам, в общем, достаточно Приличный по размеру он составляет около 8 или 8,5 тысяч евро. Причем его можно потратить и на образование, и на пенсию, и на решение жилищных проблем. Понятно, что это не решит всех задач, которые стоят перед нашей страной. Но я говорю об этом, потому что мы обязаны сейчас этим заниматься. И в этом смысле у вас есть очень хороший опыт реализации ряда демографических программ. Есть ряд технологических вопросов, по которым мы уже сотрудничаем. Я приведу пример например, развития такого проекта национального в нашей стране, как модернизация здравоохранения. Мы приняли решение создать в нашей стране 15 совершенно новых высокотехнологичных медицинских центров. Важная для России очень штука. Основными поставщиками модульных узлов, из которых состоят эти высокотехнологичные центры, являются немецкие фирмы. Почему? Потому что качество очень приличное и конкурентоспособная цена. Вот это прямое развитие наших отношений и возможность для кооперации в такой сфере, как демография. Есть и ряд других проектов. Мы действительно с моим коллегой Сваом Шаймаром это неоднократно обсуждали. Я думаю, что у нас есть все условия, все основания двинуть и дальше этот проект, в том числе и в преддверии санкт-петербургского диалога, который, как вы правильно сказали, состоится осенью этого года в формате, в том числе и в рамках межгосконсультаций, которые проходят в этот период. Сегодня мы договорились, что это будет в конце сентября, начале октября месяца. Большое спасибо. Я действительно попрошу вас выступать довольно сжато, господа Израил, потому что у нас остается время на три-четыре вопроса. Господин Мейдар. Господин президент Хартмут Медорн, я представляю огромное транспортное предприятие, предприятие логистики в Германии, Deutsche Bahn. Мы очень тесно сотрудничаем с российскими железными дорогами. У нас есть целый ряд совместных проектов, которые растут очень быстро, развиваются быстро. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы отношения России, к Германии, но и к Европе стали нормальными, стали развиваться хорошо. Ведь мы, как концерн логистический, здесь очень причастны в этом процессе. Мой вопрос, как Вы лично или как Ваше правительство работает по вопросу членства в ВТО? Спасибо. Спасибо. Вопрос членства России в ВТО – это не дань моде, это просто тот рубеж, который мы должны преодолеть. Мы потратили на это много усилий, времени и в значительной мере опирались на поддержку наших европейских коллег, кстати сказать, и тех наших коллег, которые работают здесь, в Германии. Надеюсь, что в ближайшее время этот процесс будет завершен. Но я неоднократно говорил, что членство в БТО нам необходимо не любой ценой, потому что ВТО при всем уважении к этому международному институту, это все-таки инструмент для достижения целей, но не сама цель. Но это тот инструмент, который необходимо иметь для того, чтобы нам общаться на одном языке и находиться на одном поле. Это всегда непростой процесс, потому что есть сферы, которые всегда, или как правило, скажем так, страдают в ходе Вступление в ВТО мы должны максимально смягчить для отдельных отраслей нашей промышленности, для сельского хозяйства эти процедуры. Но, тем не менее, это тот рубеж, который мы должны преодолеть. И этот курс никто не менял и менять не собирается. Но вступление в ВТО должно быть солидным, достойным, открывающим для России новые перспективы. Мы так и собираемся действовать. Большое спасибо. Вы говорили о свободе СМИ, о свободе слова. Тут, конечно, будет фатально, если мы не предоставим слово представителю СМИ Германии, господин Фрай. Господин президент Питер Фрай, ЦДФ, Второе публичное государственное телевидение. Вы говорили о свободе слова. Как Вы хотите реализовать это? Как Вы хотите обеспечить, чтобы российское телевидение было более независимо от российского государства? Как Вы, какой вклад мы можете, как президент, ввести в то, чтобы вопросы убийства некоторых журналистов, в конце концов, были разрешены, в конце концов, чтобы там были все необходимые информации, Доставлены. Потом у нас в следующий год будет юбилей в э, 68-й 68 год в Большой Восстании в Германии, в Германии, которая была очень разбита. Что эти даты означают для вас как большого президента, как большого видного человека? Что вы можете делать? Какую ответственность вы видите у себя? Спасибо, господин Фрай. Значит, по поводу вопросов независимости телевидения я считаю, что телевидение само по себе должно быть абсолютно в этом смысле независимым институтом гражданского общества. Институтом, с одной стороны, независимым, а с другой стороны, ответственным перед страной, перед теми людьми, которые получают его продукты. Телевидение может быть и государственным, и частным, лишь бы оно было правдивым. Телевидение может строиться на рекламных принципах, то есть существовать за деньги. И телевидение может быть общественным, то есть существовать за счет взносов, которые делаются гражданами. Я считаю, что в принципе возможно развитие всех видов телевизионного вещания. Но я не случайно говорил о технологической революции, которая уже сегодня, по сути, вступила в каждый дом. Я сегодня еще раз вернусь к этому. Обсуждал это с госпожой Меркель. Абсолютно уверен, что через пять лет не останется никакой практически разницы между компьютером и телевизионным приемником. И для любого государства, и для России, и для Германии, на передний план выйдут не вопросы регулирования деятельности тех или иных телевизионных компаний, лицензирование их деятельности, налогообложение их деятельности, и уж тем более не вопросы, связанные с природой их собственности, а вопросы контента, вопросы того, что и каким образом размещается, по сути, в глобальной медийной среде. При этом мы должны понимать, что человечество пока не нашло даже ответа на ряд вызовов в этой сфере, которые сегодня перед нами стоят. Что я имею в виду? Вы знаете, что мы за последние сто лет создали достаточно разветвленную систему регулирования авторского права. Эта система покоится на ряде международных конвенций. Переход телевизионного вещания... Вообще всех информационно-коммуникационных технологий в глобальную среду напрочь уничтожает этот правопорядок. Мы должны понять, каким образом человечество будет регулировать эти вопросы, не говоря уже об обеспечении обычных моментов, таких как безопасность, нравственность. Вот этими проблемами, я считаю, мы должны заниматься совместно. Что же касается развития наших СМИ, то они взрослеют. И... Телевизионные каналы начала 90-х годов, я об этом говорил, отличаются от того телевидения, которое есть сегодня. Это более зрелое, более развитое телевидение. Я имею в виду и государственные каналы, и частные каналы. В этом смысле я уверен, что все будет развиваться абсолютно нормально. Вы затронули печальные вещи. Действительно, к сожалению, в нашей стране случаются и тяжелые происшествия, иногда и гибель журналистов. Конечно, это происходит и не только в нашей стране, но говорить о проблемах других стран я не буду. Каждый руководитель должен отвечать за свои дела. Так вот могу вам сказать только одно, что все случаи, связанные с преступными посягательствами на жизнь и здоровье журналистов в нашей стране будут расследованы и доведены. До самого конца. Независимо от сроков, когда произошло соответствующее преступление. Это наш долг, долг государства, и мы обязаны его будем исполнить. Мы сделаем это. Ну и, наконец, вы коснулись различного рода печальных событий, дат. Вы знаете, в истории межгосударственных отношений таких дат немало. Я не считаю правильным специально каким-то образом выпячивать что-то. У нас были и очень сложные периоды, и периоды настоящей полноценной дружбы. Мне кажется, что мы должны помнить о всех печальных событиях прошлого, не подвергая сомнению их историческую природу. Мы должны помнить и лучшие страницы наших отношений. Но история такая хитрая штука, что она состоит из того и другого. И мы должны, не отвергая ничего в прошлом, все-таки думать о будущем. Но по каждому такому событию, я считаю, у нас... Должна быть отдельная программа, которая, не загоняя никого в угол, все-таки позволяет рассказывать современным поколениям о том, что происходило в тот или иной исторический период, чтобы в памяти новых поколений и российских граждан, и немцев эти события оставались как знак предупреждения. Но это, уважаемые коллеги, наша с вами совместная задача. Ну, уважаемые дамы и господа. Я вижу, что протокол уже здесь смотрит очень строго, но, с другой стороны, я чувствую, что наш министр э, странных дел пока еще довольно спокойный, поэтому допускаю еще два вопроса, господин Кнауц. Значит, господин Кнаус и господин Демезе попрошу вас потом выступить с заключительным словом. Господин Кнаус, ваш вопрос represent Господин президент, мы с начала 90-х годов имеем несколько тысяч сотрудников и в вашей стране производим строительные материалы. Мы были очень довольны за все это время. Конечно, за последние восемь лет с учетом роста экономики, которая растет в 34 раза быстрее, чем в среднем в ЕС. И наш бизнес очень был успешный. В этом году мы снова будем вкладывать многомиллионную сумму евро. Я часто бывал у вас, я также читаю в газетах, что профитит в мае составит где-то 50 миллиардов евро. Причем профитит, наверное, еще дальше растет. И я подумал, что может быть разумно здесь продвигать более широкие и богатые кредитные линии для среднего и малого бизнеса в России. Ведь именно для СМП это те, которые в долгосрочной перспективе будут иметь наиболее, наибольшее количество сотрудников. Не крупные консервы, как мы, а именно средний и малый признак. Это нужно финансировать, для этого требуются банки. Вот Сбербанк имеет очень много филиалов, которые везде могут работать. Но мне кажется, что эта цель может быть достигнута именно с учетом нынешнего профицита. Спасибо. Господин Вы правы. Право и в том, что вы уже много лет работаете в России, и у вас это получается. Название вашей фирмы было одним из первых, которое я усвоил еще в тот период, когда работал в Санкт-Петербурге. Вы очень многое сделали за это время, и, как мне кажется, для пользы нашей страны и для собственной пользы. Поэтому нам бы хотелось, чтобы вы и дальше продолжали эту работу. Что же касается малого бизнеса, то вы и в этом правы, господин Знавов. Конечно, мы должны создать условия для так называемого микрокредитования. Крупные фирмы получат свои кредиты даже в условиях финансового кризиса, которым мы по сути сегодня Находимся Я имею в виду глобальный финансовый кризис. Что же касается малых фирм, то даже небольшой рост инфляции и, соответственно, банковской ставки приводит к тому, что они не способны взять кредит. И задача государства, нашего государства в том числе, чтобы обеспечить им более-менее гладкие условия для получения кредитов. В некоторых ситуациях, и мы, кстати, на это шли и будем идти, даже с субсидированием этой кредитной ставки. Просто для того, чтобы они выжили, я специально занимался кредитованием нашего аграрного сектора, который еще некоторое время назад был совсем в печальном положении. И могу вам сказать, что потребность в кредитах огромная. Больше всего меня в какой-то период стало радовать то, что наши аграрии, наши селяне, люди, которые живут в условиях деревни, и, может быть, далеко не всегда хорошо разбираются в тонкостях рыночной экономики, стали осознанно, по-серьезному брать кредиты. Причем не просто так, чтобы взять и впоследствии сказать, что государство разберется, а считая доходность, возвратность, определяя условия, на которых они смогут по ним рассчитаться. Это означает революцию в мозгах, это очень важно. И государство просто обязано этим воспользоваться, для того, чтобы не убить тягу к занятию бизнесом. Ну а что такое малый бизнес, мы с вами уже сегодня обсуждаем. Если можно, я еще одно слово скажу, прежде чем мы с вами расстанемся. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и так внимательно слушали мое выступление. Для меня это означает только одно. У российско-германских отношений очень хорошее будущее. Потому что вы интересуетесь этим, вы задаете разные вопросы, вы неравнодушны к тому, как создается ткань российско-германских связей. И то, что здесь присутствуют представители и бизнес-элиты, и государственные служащие, и депутаты, и представители общественных организаций, настраивает меня на то, что самое главное, к чему мы стремимся, к тому, чтобы развивался полноценный общественный диалог, чтобы мы слышали друг друга, чтобы мы работали над совместными экономическими и социальными проектами, все это вполне может получиться. Я еще раз хотел бы сказать, что у нас особые отношения, стратегические отношения, у нас особая история, и я уверен, что у российско-германских отношений блестящее будущее. Спасибо большое.